В российском индексе научного цитирования в области экономики работы Георгия Клейнера уже много лет занимают первое место. Именно поэтому открытая лекция, с которой он выступил в Казанском федеральном, вызвала такой большой интерес. Ученый напомнил, что современная экономика представляет собой сочетание абсолютно разных сущностей экономическую теорию, экономическую политику и реальную экономическую практику. Также на своей лекции Георгий Клейнер постарался найти ответ на вопрос, откуда в кодексе Российской Федерации взялось утверждение об обязанности предприятия и максимизировать прибыль. Откуда это взято? Просите. Может она максимизирует доход? Может она максимизирует зарплату? Ответ. Из экономической теории, из неоклассической теории, которая доминировала в течение большей части 20 века. Георгий Клейнер утверждает, что самые сложные на первый взгляд теоретические проблемы имеют непосредственную связь с экономической и управленческой реальностью. Он обратил внимание слушателей на важность комплексного открытого мировоззрения, которое является фундаментом успешной профессиональной и предпринимательской деятельности современного человека. Адель Шамилова, Ленардо Вальтьяров, Универньюз.